Высоко в горах, петляя между могучих кедров и зарослей Иван-чая усколисного, тонкой лентой вьется дорога к одному из красивейших мест восточного Казахстана, малоульбинскому водохранилищу.